Приветствую вас, друзья! Вы на туб канале Все для клева. Очередной раз мы приехали на озеро Атланта половить щучку. Вот такие маленькие щурята ловятся, и это видео о том, что нужно брать правильный инструмент для того, чтобы вытаскивать правильно эти тронички из пасти щуки. Понимаете? Это очень, очень важно иметь хотя бы зажим и такой либлип. Поэтому, когда едете на рыбалку именно на щуку, обязательно ими пользуйтесь. Всем удачи, всего хорошего, встретимся на рыбалке. Пока! Пожалуйста, пожалуйста.